Друзья, всем привет! Меня зовут Алекс Вайс, я SEO компании Netpeak Software. Мы разрабатываем инструменты для SEO-специалистов. Сегодня, 21 июня, у нас знаменательная дата, нашей компании исполняется 3 года. И мы хотели собрать какой-то список хайлайтов, чего мы достигли за этот год. И эту задачу я, как истинный руководитель, конечно же делегировал одной из наших сов. И потому давайте быстренько пройдем и посмотрим, что из этого получилось. Сова, ну что, ты подготовил то, что я тебя просил? Да-да-да, в формате презентации тоже э, хороший вариант. Давай посмотрим, что у тебя получилось. Так, за этот год мы выпустили три релиза на пик-чекера. 3.0, Если так вкратце подсуммировать, то получится примерно такие э, фичи. Первое — это парсер поисковых систем, который позволяет получать э, данные из э, поисковых систем Google, Bing, Yahoo и Яндекс. Очень прикольная фича, очень сильно всем советую. Дальше это новые интеграции, например, SimilarWeb, Linkpad с сервисами Google типа Google Page Feet Insights, Mobile Friendly Test и Safe Browsing. Новые параметры и очень много фишек в юзабилити. Посмотрите, стало намного удобнее. Едем дальше. Так, тут у нас релизы на пик Спайдера. Это 3.1 и 3.2. В 3.1 мы добавили очень много новых отчетов, которые позволяют реально упростить работу для э, множества специалистов, например, с разработчиками или э, с клиентами. Просто в один клик вы угружаете отчеты, которые позволяют вам работать дальше. В 3.2 мы реализовали долгожданную функцию рендеринга JavaScript, которая позволяет рендерить э, как частично JavaScript, так и полностью JavaScript сайты. И в этом же самом релизе мы сделали такую ноу-хау. Это э, отчет Express аудит в PDF, который э, показывает очень много различных графиков, такие инсайты в очень быстром виде. То есть вы можете отчитываться перед клиентами, можете продавать услуги SEO и так далее. Просто в лучших традициях онлайн-сервисов это сделано. И в этом же релизе мы добавили расширенное описание ошибок, которая позволяет понять, в чем заключается ошибка, как ее выявить, как ее исправить. И самое главное, какие дополнительные материалы, если у нас они есть по этим ошибкам. Смотрим дальше. Был полностью сформирован с нуля отдел 3 Мы его так называем. Если переводить с древнегреческого, то это Sales, Support и Success. Это отдел, который работает с нашими клиентами. Смотрим дальше, что еще есть по этому, по этому поводу. Было отправлено более 50 тысяч сообщений от 8 тысяч наших клиентов и партнеров. И в 99% случаев они были довольны э, полученной поддержкой. Дальше. Более 130 материалов было размещено в нашем хелл-центре. Теперь намного легче осваивать наши продукты и сайт. Так, Сова, а тут э, ты добавила только посты на нашем блоге или еще на внешних площадках? Понял, понял, молодец. В итоге тут у нас более 250 50 постов, которые были размещены как у нас на блоге, так и на внешних площадках в виде исследований каких-то э, и обучающих материалов это очень много в нашей академии было создано три курса которые позволяют обучаться seo и один отдельный челлендж который позволяет проверить вам свои знания SEO. более 180 отзывов было оставлено нашими клиентами и это позволило нам э, занять топ-1 на g2 crowd как самый легкий в использовании SEO инструмент. Также на конференции Baltic Digital Days э, мы получили э, премию Топ-1 за лучший софт. Смотрим дальше. Так, э, Сова, извини, но как бы тебе нельзя это слышать? Более 45 часов было разослано по всему миру нашим клиентам и партнерам. Никому не говорите. Все-все-все все нормально, все хорошо. Ты останешься с нами работать. И все, что я только что перечислил до этого, было реализовано командой, которая потратила 37 тысяч рабочих часов для того, чтобы разрабатывать продукт, тестировать продукты, продвигать, продавать и, конечно же, поддерживать наши продукты и сайты. И в завершение хочу сказать, что в честь нашего третьего дня рождения мы сделали абсолютно новую линейку наших сов. Это отдельная серия, эксклюзивная, больше такой, таких не будет. И мы хотели бы разыграть этих сов, поэтому обязательно участвуйте в розыгрыше. И я хотел бы, конечно, сказать большое спасибо, друзья, что были с нами все это время. И в следующем году мы собираемся, конечно же, вас тоже немножко удивить. Очень много всего интересного готовим. Я вам честно скажу, что этих сов уже не удержать. Друзья, всем спасибо. Пока.